я расскажу, как прикалываться на любом сайте. В общем, мы можем выполнить то, что мы можем написать. Ну, это так в Делаем спинку. выбираем. Все, что мы хочет. Mm -hmm. mm -hmm. Закрываем. И еще. и на любых также сайтах. Итак, повторю еще. для не понимаю, что мы в делаем. такое вот такое выделение, нажимаю дальше выбираем именно вот, этот, вот. если что вот, то вот да. вот этот нижний и вот это вот сейчас берем и удаляем вот в левом, в камешке, и экспресс выбираем и теперь вот, тут еще. И вот у нас этот фильм появился. Можем как же так же вот, это, вот, это, вот это. Все что угодно. На любых сайтах, на любых рейдах. Всем спасибо за просмотр. Тем, кому чем-то помог. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока. А также я буду делать видео на КС-1.6.